Еще приведу вам пример, когда тоже носители языка говорят очень непонятно на своем родном языке. Это уже два следующих примера из моей, первой, да, из моей первой поездки в Британию. Я в течение двух месяцев практически каждый день, ну, довольно часто, так скажем, через день проходила по площади, где продавал газеты такой колоритный мужик британский. И он каждый раз вот кричал одно слово, протягивал мне, мне газету, ну и всем, в общем-то, продавал эти газеты и кричал. Что-то типа ты ти Тегузуду!» -да, ти -да". Я долго не могла это понять, но как-то то я не могла спросить у кого-то, то мне было неудобно спрашивать, но в результате к концу все-таки своего пребывания в Англии я решила поинтересоваться, что он кричит. И выяснилось, что вот это означает «Take еще love. Take issue, issue. Первое значение – это выпуск, а второе – это просто название того самого журнала и было. Take issue. И потом обращение к любому человеку, знакомому, незнакомому на севере Англии, стандартное – это love, которое произносится у них как love, вот таким вот закрытым вариантом. Поэтому take issue, love – это было take issue, love. Абсолютно не членораздельное для нас было, но это местный акцент. Как вы знаете, в, да практически во всех странах, ну, тех, которые обладают хоть какой-то территорией, там есть свои местные диалекты, которые отличаются от стандартизированного произношения. И вот, в частности, на Севере Англии этот диалект джоджи диалект необразованного местного населения, вот он такой. Там есть свои особенности, его прям можно описывать как систему, мы этим не будем заниматься. Но второй пример мой покажет, что... Не только мне, как неносителю это было непонятно. Мы поехали на экскурсию туда уж куда-то в сторону Шотландии, еще севернее. И водитель автобуса был э, очень культурный, такой хорошо выглядящий, интеллигентно выглядящий человек, который решил нас дороги поразвлекать шутками. И вот он на весь автобус рассказывал анекдоты, на, как раз тоже с легким местным акцентом. Ну, в общем, частично это было даже мне понятно, но, но поскольку акцент был, какие-то вещи были непонятны, я думаю, ну, я не носитель, возможно, это что-то культурное, я не понимаю. А, но потом выяснилось, что пол автобуса смеялось, а пол автобуса не смеялось, и не смеялись в том числе и носители. Когда мы уже вышли из автобуса, обменялись впечатлениями, мы поняли, что и носители, британцы, которые не местные, не с севера Англии, они тоже не совсем его поняли. Они тоже не знали, где смеяться этим шутком. Да, вот Ирина тоже говорит а об опыте, опыте экскурсии в Шотландии, отдельные слова понятные. Да, то есть тут сразу несколько трудностей. И то, что, в принципе, это иностранный язык, и, вероятно, он достаточно беглая была речь, плюс вот этот местный акцент, он достаточно сложен для восприятия. В Ливерпуле там свой акцент, то есть в Лондоне там тоже. То есть даже носители имеют разные акценты.